Sharing экономи Долевая экономика. Сегодня большое количество различных сервисов и бизнес-моделей строится по принципам совместного потребления. Появляется много сервисов, позволяющих платить за временный доступ к продукту, а не владетям. В том или ином виде совместное пользование существовало всегда. Каучсерфинг, каворкинг, каршеринг и другие. Среди них мы выделяем каливинг, как новый формат жилья. Каливинг образовано от Common Living, что в переводе означает совместная жизнь. Ежедневно мы проводим в дороге большое количество времени. Работа, досуг и коммуникации часто рассредоточены в пределах города. В таком случае «Коливинг» — единственная возможность все успевать. Как правило, в состав «Коливингов» входит каворкинг, пространство для совместной работы, пространство для коммуникации и общения, а также пространство для досуга. Сложная функциональная структура позволяет всем жителям иметь доступ ко всему необходимому для комфортной жизни в одном месте — как правило, каливинги располагаются либо в крупных городах, либо ближе к природе. Сейчас самое большое их количество находится в Америке. Это обусловлено высокими ценами на недвижимость. Также каливинги весьма популярны в Азии и в Европе. Высокая мобильность людей оказывает влияние на рынок недвижимости, что объясняет причину роста популярности каливингов среди различных групп населения. Самое многочисленное из них – поколение Y. Это люди в возрасте от 18 до 36 лет, предпочитающие динамичный образ жизни. Они не привязаны к работе, дому и вещам. Такой формат жилья популярен и у представителей других поколений, имеющих ограничения во времени. Они предпочитают жить и работать в одном месте. Еще одна категория – это пенсионеры. Возможность организации совместного досуга позволяет им не чувствовать себя социально изолированными и испытывать дефицит общения. Планировочная организация калибингов строится на трех категориях пространств. Первое – это частное пространство для одного или двух человек. Обычно в нем расположено спальное место, небольшой санузел, место для хранения личных вещей и иногда небольшое рабочее место. Вторая категория пространств – это общие зоны. В них входят кухня, обиденная зона, гостиная, игровая зона и многие другие. Состав и площадь этих пространств варьируется, а доступ к ним имеют все жители калининга. При минимальной площади, рассчитанной на индивидуальное пользование, появляется возможность создания просторных и разнообразных общих пространств. Помимо жилых и общественных зон, есть пространство различных сервисов. Доступ к ним либо входит в стоимость аренды, либо предоставляется за отдельную плату. Это могут быть камеры хранения и прачечные, лектории, мастерские, кавуркинг и кафе. Сад-оранжерея, зимний сад, кинотеатр. Баня, кухня, бар и пространство для уединения. Появление каливингов – это отражение изменившегося спроса на жилье.